Но менять направление, он уже привык. Ты назад, ты сюда-сюда. Ему сюда удобнее. А сюда ему неудобно, понимаешь? Правше влево двигаться удобно. Вот попробуй со мной. Левое дернуло, тянулся двойку, я в тебя побегу. Левый сюда. Голеносов. Видишь, куда ты пошел? Мне сюда неудобно за тобой, только ноги нафига расставил. Раз, раз, два, раз, оп. Потому что сюда видишь, смотри, вот я правша, да, смотри, встал, стой. Назад и вправо, назад и вправо, раз, два. Мне сюда удобно, у меня сюда вращение идет За тобой. А теперь назад и влево. Понимаешь, слишком все? Правше сюда неудобно. Ясно? Да, за переднюю ручку зайти прикольно. Но и правше вправо, в левую сторону удобнее бить. Здесь качнуть сюда и крутить. Провали, проваливаешь. Раз, два, оп, сюда. Вот всю тренировку здесь руками. И еще раз. Пошел. Левой дернул, левый-левый, назад, назад, влево. Давай. Давай, просто левой дерни, назад, назад, влево. Левой дерну. Раз, назад, назад. Ай, блин. Видишь, вот так ноги стали. Все, и вот ты, смотри. Раз, вот ты на первом движении. И уже вот такое положение получается. Ты пытаешься дернуть. То есть я выкидывай руку. Будь чуть-чуть на задней ноге. Еще раз. Во! Вот он ты. Сейчас удобно было? Вот твои ноги собраны. Еще раз. На задние ноги Прям подпрыгни. Не надо не крутить ничего, ничего. Свободно плечи. Оп. Да? Вот и все. И мне за тобой вправо уже неудобно. Понятно? Группировочку. Раз. Двигайся в челноке, но ну, группировка вот эта. Выше встань. Выше, просто руки к себе. И вот ты пошел назад, вот уходи, во. отплыгай, Раз, два, три, оп. Куда? Б. Во! Понимаешь? Перетерпеть, особенно третье движение. Особенно тебя, когда вперед бежит, тебя начал человек. Он на первых двух шагах, особенно на втором, он у тебя уже догнал, на третьем он тебя опережать начинает. И ты на третьем, раз, два, три его пролетает, А ты здесь готов. Андерсент. Умение сдерживать тебя, не психовать, самое главное в боксе, ясно? А тем более перетерпеть. Терпеть это еще большее искусство. Молодец, давай, пользуйся. Нормально все.